Здравствуйте, уважаемые любители лтных видов спорта! Мы снова в небе и начинаем очередной замечательный ролик. Ну, во-первых, посмотрите, как просто бесконечно красиво. Мы сейчас пытаемся взять атмосферную волну. Кстати, наша тень несется, как обычная. А ролик, представьте себе, будет об органах. Ну, только не о органах нашего тела, а о органах, которые. Ну, я не знаю, я считаю, что являются паразитическими на, в любом государстве. Ну, какие-нибудь там структуры, которые там, это куча здоровых мужчин, которые жрут, срут и делают кучу всего, и в основном балбесничают. Вот эти все внутренние войска, там, ОМОНы и так далее. То есть государство вполне может нести какую-то нагрузку, естественно, от ну, там, полиции, например, какая-то, и... Задача, так сказать, полиции и всего остального такого ну, сохранять в случае сложной обстановки нормальное существование государства. Но когда государство доходит до состояния, когда, чтобы, не знаю, оно существовало, нужно бесконечное количество вот этой вот силовиков, ну то и такое государство, на мой взгляд, убогое, значит оно как-то работает не так, если нужно кормить кучу дармоедов. Так вот, об этих дармоедах, на мой взгляд, это мое личное мнение, и пойдет речь. Почему вдруг скажете такой ролик, Игорь Владимирович? Ну, мы же там, понятно, что за политику не топим и так далее. Да просто за мной приходили. Мне позвонил друг и сказал, фига, ты знаешь, что за тобой там, ну, Facebook, Фейсб... он сказал, ФСБшники приходили. Понятно, что там. Я говорю, кто такие, как так вообще? Неужели нельзя догадаться, что меня в стране, в России там не было с 2019 -го года? В гараж пришли, показали корочки. Говорят, здесь, здесь Игорь Владимирович. Он говорит, ну, как бы, вот, не знаю, гараж он продал, вот, мой гараж теперь. А где Игорь Я и знать не знаю, куда-то уехал. Он говорит, достают распечатку из интернета там. Я кого-то на день рождения приглашал. Действительно, в девятнадцатом году я праздновал в гараже своим любимым день рождения. И, естественно, во всех соцсетях публиковал, что, ребята, приходите, вот, гараж на Каширке, там отметим. И вы, действительно, классно отметили. Всем привет! Мечтаю день рождения еще раз там же отметить. Но... Уже, наверное, не доведется, тем более, что гараж несут скоро. Но не суть. Приходят два здоровых мужика с огнем, со сталью в глазах и занимаются херней. То есть они вместо того, чтобы немножечко посмотреть, подумать, изучить, они просто взяли, вот им может быть какой-то такой же тупой дебил, сказала: вот сходите, вон, половите Волкова в гараже. Есть такой? Вообще зачем меня ловить, я не знаю. Ну, ловить есть за что. Моя позиция по там, войне всем известна. Кто канал этот смотрит Ну и вообще отношение к властям Мы не будем Канал же у нас, сказать, не политический Ну просто вот Оно соответствующее Тому, что пришли Мало того, на меня написано Ну было 7 доносов, сколько, не знаю, сейчас Пишут те же парапланеристы, С которыми мы когда-то летали Пилоты, вот которые со мной дружили Руку жали Написали на меня доносы, что он вот такой-то, такой-то Он там за то-то, за то-то ну, короче, неважно. Смысл в том, что, во-первых, есть люди говно, которые пишут доносы. Есть люди говно, которые реализуют э, поиск людей по этим доносам. Ну и э, не знаю, как что еще сказать. Я понимаю, что, скорее всего, есть в мире нормальные милиционеры, полицейские, э, естественно, нормальные военные. То есть я таких встречал в своей жизни. И, наверное, сейчас я хотел бы записать ролик о коэффициенте людей, которых я встречал хорошими, и, ну, вот у меня там 12 или 13 историй про ну, встречу с силовыми, так сказать, ведомствами в разных ипостасях, начиная с моего младшего возраста, и почти в основном количестве случаев, увы, э, во-первых, компетентность людей вызывает вопросы, во-вторых, э, ну, не знаю, честность, э, порядочность, ну, вот все как-то так вот не так. Я предлагаю поржать то есть я попытаюсь рассказать эту историю с неба ну дайте вот кому-то понравился формат интервью сейчас посмеемся сейчас посмеемся не для того чтобы просто посмеяться а для того чтобы ну не знаю вот вы задумаетесь о своих ситуаций, как у вас в своей жизни происходило взаимодействие с органами и не знаю как бы насколько они все-таки эффективны порядочны, нужны ну подумаем об этом <смех> и поулыбаемся. вдруг это что-то изменит в мире, вдруг какой-нибудь э, человек из органов посмотрит это видео, подумает, блин, как-то живу я правильно, ну зря. И пойдет, например, займется чем-то более полезным, чтобы свою э, силу там, мужскую тратить э, на созидание какое-то в этом мире, а не, на бесполезное просиживание э, в кабинетах штанов э, или там ловлю Волкова, который ненавидит варье. Те, кто задеял войну и так далее, и относятся к ним соответствующе, ржет над ними. Его за это надо поймать, там, не знаю, посадить или еще что-нибудь. Итак, первый раз столкнуться как с какими-то такими представителями силовых ведомств мне довелось, когда я уже был студентом, я возвращался с Харькова, я учился в Харьковском авиационном институте, учился на пятерке, закончился отличием и так далее, именно да, и стипендия, все дела. Привет, хаи. <смех> Ребята, все хаевцы, тоже привет огромный. Так даже помните, в 90-е годы, в 91-е я поступил, и было очень много всяких границ, там, вот, это, всякие, постоянно менялись правила. Я уезжал из Литвы, когда не нужны были еще визы на учебу, уехал, проучился полгода, и когда я возвращался назад, оказалось, что какие-то визы уже нужны, но для тех, кто уехал, вроде как не нужны. Ну, я так это все почитал, там, понимаете, интернета еще не было, поспрашивал, у всех позвонила мама куда-то, сказала, ну, должен доехать. Я взял билет на поезд Харьков-Вильнус и спокойно поехал. И вот на границе белорусской э, с Литвой, на белорусской территории, зашел подграничник и говорит, это да студент полет сюда, ну, все, высаживайся, говорит, почему? Ну, говорит, ну потому что ты, извините, там визы у тебя нету. Ну и при этом вид этого пограничника соответствующий, он говорит, видно, что он хочет денег. Я говорю, слушайте, денег, ну, вот я бы вот как-то так, он говорит, ну мы можем, конечно, этот вопрос решить, но вот ты же понимаешь, слушай, понимаю, но как бы я возвращаюсь домой, я не был полгода, я извини, студент, вот там документы, вот третий курс, вот, или там второй курс был, не помню. Э, ну, пожалуйста, но ну, я жду ну ты же человек ну, ну да мне пофиг говорит вот ты, у тебя есть нарушение давай валить это съезжаться поезда я говорю а как же я доеду ну как-нибудь доедешь я не знаю говорит ну, не мои проблемы или так или сяк и вот этот вот сволочь если он меня каким-то образом вспомнит ну человек ты просто скот он меня высадил для меня это был стресс, потому что я ну, законопослушный, достаточно человек, не нарушал особо никогда ничего. И тут вдруг меня ссаживают с поезда, у меня денег, и реально там ну, какие-то остатки, я думал, даже на эту долбанную взятку, которую я сдавать не хотел, не хватило бы. Он меня высадил. Честно, я даже расплакался, то есть я сидел на скамейке, у меня текли по глаз, с глаз слезы. И вот здесь уже вторая часть, проходит седоволосый такой мужчина мимо смотрят у меня большой рюкзак слезы текут и так далее Он говорит, что случилось я говорю ну высадили с поезда как говорит высадили я говорю ну вот так вот на каком основании я объясняю оказалось что это начальник вокзала был то есть не к структурам относящиеся ну а просто вот ну тот кто смотрит за этим вокзалом как он разозлился, как он пошел к этим пограничникам, как он на них там наорал, как он говорит, суки, что делаете, вы на студента нормального чувака, парня, который учится, который пытается как-то в этой жизни выжить, что ж вы, что ж вы кровососы делаете? В общем, бодренько он у меня сделал билет, не знаю, как он его оформил, Мне на билет-то денег уже не хватало, я сел на дизель, который шел, уже не такой поезд, который там скоростной и так далее, на какой-то местный, попал на переехал на пограничный пункт уже в литву и спокойно доехал до дома там меня мама встретила в общем конечно жесть полная вот это было первое знакомство с органами оно было очень неприятным второй раз столкнуться с представителями власти мне довелось в славном городе Харькове и по такому достаточно серьезному поводу я был очень увлекающимся молодым человеком умел делать многое Работать на станках и так далее. Я даже как-то увлекся изготовлением э, огнестрельного оружия, Там делал пистолеты. Ну, не для того, чтобы кого-то убить, а мне просто нравилась техническая задача сделать пистолет, который стреляет калиберными патронами, например. Я делал, стрелял, то есть это было замечательно. Ну, естественно, когда я поступил в ВУЗ, э, мечтой у меня было какой-нибудь пистолетик себе купить. Я купил себе газовый пистолет, который стрелял и дробью, и газом, и таскал его. Вот, потому что ну, были лихие достаточно времена. Может, это было глупостью, но, в общем, эта глупость однажды сработала непонятным образом. То есть я ехал к своей тете в Харькове. и у метро, на Южный вокзал, по-моему, там, уж не помню уже, вышел, прохожу мимо киосков, был уже вечер, киоски все закрыты, и вдруг около этих киосков как-то отделяется такая тень, такого Парнишка такого вида совершенно дохленького И подходит ко мне, говорит, ну что, будет студент, снимай куртку но ну, я смотрю на него, то есть он ну, вот он впаду и упадет Я говорю, вообще, ну, как, с чего бы это? А вот снимай, снимай Я тебе сказал И раз, хватит меня за этот за куртку Куртка Кожаная была, хорошая, мама купила И я вижу, как из этого вот же, так сказать, тени отделяются и идут два таких шкафа вот ко мне уже двигается, а его задача была за меня за куртку схватить. Он схватил и держится, но я пытаюсь его отпихнуть и понимаю, что сейчас вот они придут, ну, то есть помимо того, что куртку заберут, еще я буду изрядно бит. Лежит пистолет, я говорю, хорошо, только документы достану, руку за пазуху, и дальше я, мне удалось его достаточно сильно толкнуть, он начал падать. В этот момент бегут эти ребята, я уже не сильно думаю, сначала в корпус как бы думал, газ как-то еще, а потом уже просто не думаю. Меня настолько возмутило вот это ощущение, что меня, нормального человека, на каком-то основании хотят грабить, что просто стрелял вот так перед собой, газ дробь, газ дробь по теням, и в общем-то все не легли. Не знаю там глаза, как, чего Потому что, конечно, нельзя дробью в глаза стрелять Это неправильно Но я уже, честно говоря, у меня было состояние тоже некоторого эффекта И за это, конечно, можно было мне и ответить Зато если бы я ну, при, превысил, так сказать, нормы необходимой самообороны Но зас, провоцировать на это может шоковое состояние Я был в таком шоковом состоянии Я побежал, соответственно, дальше от этого места Услышал выстрел в воздух и тут, в мгновение волшебной палочки, откуда-то милиция появилась, которой вот не было, когда меня грабили, но вдруг она появилась, когда, так сказать, они услышали выстрел. Ну, логично. А дальше они меня забирают, я говорю, только не сажайте меня с этими вместе, они говорят, ну, хорошо, хорошо, а везут. Никакого сочувствия, ничего они ко мне не испытывали, но когда они привезли меня в отделение, мне попался совершенно волшебный капитан. Который, как оказалось, я там задержал какого-то там, кого искали из этих двоих. Вот он на радостях посадил меня допрашивать. Ну и расспросил, как что было. Я все как было рассказал. Он говорит, слушай, чувак, но у меня сегодня хорошее настроение. Ты же понимаешь, что, в принципе, с пистолетом бегать газовым по городу Харькову нельзя. Это у вас в Литве можно, а в Литве как раз можно было газовое оружие уже таскать. Вот, а у нас нельзя. Ну давай мы напишем такое письмо что ты обязуешься этот пистолет вывести, я тебе его даже отдам. Ну, отдам мне этот, чуть-чуть другой, мне твой очень понравился, классный, говорит, револьвер. А тебе вот у меня такой же есть, вот похожий, вот, давай меняемся? Конечно, меняемся, И <Вот>. таким образом я написал заявление, подписал и так далее. Так сказать, мы этот, в какую-то коробку сложили этот пистолет, поставили туда, ну, такую сургучную печать и так далее. Он написал там все необходимые данные. Свои милицейские или еще чего-то. но ну, в общем, я эту коробку вывез и на границе предъявил, когда выезжал. Ну и, в общем-то, все. Я действительно вывез пистолетную в Литву и там его и бросил. А, а совет, который дал капитан, был очень дельным. Он говорит, ты понимаешь, в принципе, что ты таскаешься оружием, вот сейчас вот оно тебе выручило. Но представь, говорит, что у этих бы тоже что-то было. Ты же, говорит, не профессионал. Ты пользоваться этим нормально, все-таки не умеешь. И тому надо действительно серьезно учиться. Чтобы просто не на... Ну и ты повезло, что ты ему глаза не высадил. А говорит, в противном случае было все намного хуже, поэтому подумай трижды, прежде чем брать оружие. Человек без оружия часто осторожнее и не лезет в бутылку, не провоцирует э, ситуацию. То есть оружие это хорошо, но когда в стране нормально, легально можно им владеть и можно легально научиться им пользоваться. Там Пример тех же штатов, в котором, скажем так, ну, шансов, что тебя ограбят несколько меньше. Потому что каждый грабитель знает, что он может получить, и можно пользоваться от этой вещью, необходимость самообороной. Ну, неважно, тема совершенно не моя, то есть я об этом рассуждать даже не хочу. Я к тому, что у меня был такой случай, когда я стрелял в людей, и для меня это закончилось хорошо, и закончилось хорошо во многом из-за человечности того самого капитана. Если он меня каким-то образом сейчас увидел, то большой ему привет и огромное-огромное человеческое спасибо. Дальше были, естественно, всякие там пограничники и так далее, и тому подобное, мы это... Долго можно рассказывать всевозможные мелкие истории, смысла нет, они схожи с первой. А интересно, насколько иногда нищими были представители власти и какого рода взятки они готовы были брать. Как-то мы возвращались из Кавказа, были в Пятигорске, там Домбай и так далее, летали на парапланах. Я вел машину, а мой друг Юра сидел рядом на пассажирском сидении и ел колбасу, вот такую вот длинную колбасу, которую и у него там остается вот такой грызочек мы проезжаем пост, и у нас все хорошо, то есть там бумаги, доверенности, страховки, вот все, вот все, что могло быть, абсолютно все правильно. И на нас смотрит этот милиционер и говорит, ну так, ну как бы вот все у вас, конечно, хорошо, Ну говорит, ну дайте хоть что-нибудь. Я говорю, а почему? Ну что, у вас совести нет? И Дринкес на него смотрит и говорит, слушай, у нас совесть есть, но ничего нет. Вот хочешь колбасы? Он говорит, хочу. Берет это догрыза колбасы и отпускает нас То есть это было, конечно, смешно Это, наверное, можно так сказать Уровень зарплаты милиционеров на тот момент И вообще их, ну, вот место вот этого постового Который вот просто стоит Должен помогать эти взятки, наверное, чтобы прожить А может ему что-то сказали Это бесконечно противно фу Было много и смешных ситуаций Как-то меня остановил в 0 часов 12 минут ДПСник и говорит о документики, да, да, да, да, о и расцветай такой улыбкой. Говорит, а ты знаешь, что у тебя доверенность 12 минут назад кончилась? Я говорю, а он говорит, ну вот, вот смотри, 12 минут назад. А дальше без доверенности, ну нужна была эта дебильная доверенность, которую естественно потом подменяли все машину на стоянку, эвакуатор, тире, тире Ой, ну, естественно, заканчивается все банальной взяткой, которую ты понимаешь, что в данном случае отмазаться ты никуда, ни от этого не можешь, просто потому что, ну вот, 12 минут и нарушил, нарушил. Что делать? Он говорит, ну там вот столько рублей и поехали дальше. И в такой ситуации, конечно, пришлось э, заплатить, потому что это намного уменьшает проблемы, хотя это именно провоцирует дальше эту систему существовать. То есть не заплатия. Наверное, заплати кучу денег за эти эвакуаторы, ну, подумаю, вот придурок там, дурак, сколько себе геморрой нажил. И, ну, наверное, это был бы все-таки правильный путь. И по правильным пути я, кстати, потом ходил. У меня прекрасная есть история, как, ну, честно говоря, во многом из-за того, что у меня были потом права литовские и машина литовская с литовскими номерами. Соответственно, передвигаясь по Российской Федерации, я... Спокойно имел право требовать э, все э, штрафы к себе на родину, что я, собственно, и делал. И показательный случай. Э, по Брянской области я ехал. Ехал я с планерным прицепом уже и не нарушал там скорость, может быть, километров 70. То есть, потому что там такая дорога, что с этим планерным прицепом э, страшно ехать, без планера останешься. И останавливают меня, естественно, так сказать сотрудники. Говорят, ой, Игорь, как вас по-батюшке? Я говорю, зачем вам? Ну, говорит, ну, просто вот, говорит, просто не скажу. А фамилия, имя? Игорь Волков, документы, паспорт. Ну, а как вы, батечка, слушайте, ну, обращайтесь, а как к вам обращаться? Говорит, Игорь, господин Игорь, вы хотите по литовском стиле там, фонос Игорь как хотите. Мне, Игорь, важно может, и Игорь достаточно будет. Ну, Игорь, Игорь, ну, как же мы будем этот вопрос решать? говорю какой вопрос? Ну, вы же, говорит, так быстро ехали. Ну, как? 70 км в час, ну там бы чуть больше было. Я говорю, ну не знаю. Я. Здесь же населенный пункт а где, извините, знак? Он говорит, да вот там в кустах, вот он там вот так вот за деревом. Я говорю, ну, почему а дерево не спилите, чтобы был виден знак? Ну, это не наша, не наша, выводчина. Мы, мы только вот тут стоим. Говорю, ну понятно, лес, ничего не видно, какой-то знак таинственный. Мы говорю, вот смотрите, я живу во Франции, у меня там есть перед городочком, стоит знак, что через 150 метров будет. Нужно сбросить скорость до 50, но знак стоит 50, за 150 метров до, и еще стоит еще один, когда уже, собственно, надо сбросить. Он говорит, ну, почему вы так не сделаете? Это не наше ведомство, это не наши проблемы. Вы нарушили, вы отвечаете. Я говорю, хорошо, вот, шлите мне штраф. И, соответственно, даю им, Так где вы живете? Вот, в паспорте написано, мэрия города Вильнюса. «А как вот так же можно?» а действительно было, можно в свое время декларировать, ну, что живешь типа мэрии, то есть не декларировать адрес физически, а вся ну, корреспонденция должна была куда приходить. Ну, потом это убрали, но на тот момент было именно так. Вот, вот на деревню к дедушке, в мэрию отправляйте штраф. Он так, ну да, но это же как сложно заполнять, столько мы времени на это потратим, а может как-то вот по-другому? Я говорю, ну как по-другому? Ну, мы можем вас, там, например, там предупредить, там поругать, как бы, но вот делать вам предупреждение, не обязательно штраф, но вот вы так обрадуетесь и поблагодарите нас. Я говорю, конечно, я поблагодарю. Он говорит, ну вот мы вас предупреждаем, я говорю, а я вас благодарю. Я говорю, как, как? Просто так? Я говорю, ну а как я еще должен вас благодарить так Чисто по-человечески вы вошли в положение из-за того, что ваша система несовершенна со знаками, вы вот так вот. Ну и, короче, минут 15-20 с этими миморыжили. Но. Я говорю, ну вот, пожалуйста, выписывайте. Я же не отказываюсь, ничего плохого делать. Есть, все, вот ну, прям как по закону должно быть. Вот. Ну и когда мы уже разъезжались, говорит, ну вас кто-нибудь оштрафовал вот так. Я говорю, нет, всем лень писать, пытаться разобраться в иностранном языке и написать правильные документы, чтобы мы отправить штраф за пределы страны. Ну да, вот это, конечно, очень тяжело. Нам проще штрафовать обычных людей. Ну, вот так я стал необычным. Некоторую принципиальную позицию я занимал, и когда вот откровенное вымогательство было, вплоть до того, что заявлял в органы, то есть у меня однажды поцарапали машину, ну, не мне, жене, и пришли к ней полицейские домой, то есть она вызвала, и они сказали так, что вот столько-то денег, и мы оформим это быстро, вы по страховке получите страховку, вот никуда не ходя. А говорит, если нет, мы оформим так, что вы еще в отделение поедете, еще что-то сделаете, то-то надо будет делать. И она говорит, нет, я не хочу ничего платить. Они еще раз намекнули, еще раз объяснили, еще раз объяснили. Ну и потом уехали, оставили вот эту вот э, дебильную справочку, которая, ну, с которой потом бегать пришлось. Ну я, соответственно, приехал домой, разозлился, набрал номер. Ну, дежу... ну просто позвонил в полицию и сказал, что было вымогательство, факт взятки. Ваши сотрудники были там, ну были сотрудники такие-то, э, ну по крайней мере там остались на э, бумажках, осталось все. И это все автоматически записалось, естественно, и дальше начался цирк, потому что на следующий день начали звонить, просить забрать заявление, потому что что это я тут клевещу на органы, нет основания не доверять сотрудникам, говорю, ничего я забирать не буду, вот вы должны приехать туда-туда-то, я никому ничего не должен, говорю, присылайте повестку, вот мой адрес декларированный здесь находится, вы знаете, где я живу, присылайте повестку, будет повестка, я приду, так, не приду, по телефону не приду никуда. Что ж вы творите, вы тут теперь нам до работы добавили, говорю, накажите тех, кто взятки, вымогает. Эта история длилась три месяца. Они три месяца мне мурыжили мозг. Э, ничего, наверное, никого не наказали, но геморрой я им подбавил точно. А вот случай, когда пришлось менять свои показания, тоже, увы, был. И я вот могу себя признать трусом. Это был э, кафе, было на 140 каком-то там втором километре трассы М4-Дон. Деревяшка наша. И в этой деревяшке бухали ну, полицейские, или менты, это можно назвать, или еще кто-то там. Двое в форме, один в штатском И Начали стрелять Нажрались, вели себя Отвратительно, и вот там был такой сержантик Или лейтенантик молодой И вот он из газового пистолета Пошмалял, значит, прям в кафе Неизвестно зачем, просто от Широты душевной Волной газа накрыло нас даже на улице То есть мы чихали, кашляли и так далее Я так разозлился до безобразия Что взял, набрал по сотовому телефону Тогда еще денег стоило каждая минута. Полицию, разговор записывается. Они вместо того, чтобы что-то делать, меня там и говорю: у нас стрельба. представьтесь, Волков Игорь Владимирович, номер паспорта. У нас стреляют. Может, вы спросите, где наряд? Нет, сначала мы выясним, кто вы такой. И это был трендец, потому что меня сначала 5, ну, 3 минуты кто-то опрашивал, потом еще э, переключили в другое место. Еще опрашивали, еще опрашивали. В общем, минут 15 провел на телефоне. И пока мне не сказали, что все, машина вышла Дальше эта машина, естественно, ехала минут 40 Те успели добухать, пьяными сесть за руль Мы сфотографировали номера этой машины И вот как только они тронулись и номеровку уже не стало видно В этот момент въезжает УАЗик на парковку оттуда выпрыгивают С автоматами значит, там Милиционеры, полицейские И там сразу же, кто тут вызывал полицию Я говорю, вот, вот машина, вон она уходит Вот она, вот еще хвост виден Огоньки горят, поймайте Нет, это говорит, другое, значит Ее там на посту, если что, примут Давайте разбираться, кто тут заявлял Я говорю, заявлял вот, И сторож еще вот, может говорю, подтвердить Он с оружием стоял тоже Сторож, потому что бросился Как-то этих полицейских успокаивать в общем, короче, нас допрашивали, наверное, минут 40. То есть геморрой я себе нажил немерено. Но как было, я записали все мои показания. Ну и дальше, значит, я говорю, ну хоть поймайте их. Там, другие поймают. Оказалось, что все-таки, естественно, они каким-то образом чудесным проехали этот пост ДПС, которого кулаки доехали до кашире В Кашире по номерам, которые мы записали, на следующий день машину нашли. И оказалось, там для кого-то это было важно. Короче, начали сначала, делу дали ход. Дело дали ход, и через некоторое время дали делу обратный ход, потому что меня вызвали ну, отделение полиции по звонку звонком. Так я писал заявление, говорит, пожалуйста. И начали рассказывать, что оказывается, этот молодой лейтенантик, и такой хороший, такой вот замечательный человек. Вот с детства любит кроликов, там, не знаю, там птичек целует в клювик. В общем, прям вот такой замечательный, и мы ему сейчас жизнь испортим. Потому что, так как он стрелял, то его там. И из органов, и в тюрьму, и так далее. И, собственно, и правильно. Так и нужно было сделать. Но вот у него такой хороший папа, у папы такой хороший друг. И вроде как все по любовно все решили уже. Надо бы только вот в моем заявлении исправить, что я видел, как он стрелял, на то, чтобы я слышал звук выстрела, но не видел, кто стрелял. Если нет, почему я должен что-то исправлять? Ну, вы понимаете, Игорь Владимирович, вы же тут летаете рядышком. Вот тут у вас вот на 134-м километре парапланчики летают. Мы же вас знаем прекрасно, мы же вас не трогаем. Все у вас замечательно. Но вы же сами понимаете, что если вот вы это вот не напишите, не измените, то, как бы, ну, во-первых, все равно, потому что сторож уже подписал. А вам, говорит, ну вот как-то вот... вот. А давайте, говорит, я вам историю расскажу, чтобы понимали, с чем мы реально сталкиваемся, чтобы, вы были не так, ну, чтобы вам не было так стыдно что-то менять. Я говорю, ну-ка, расскажите-ка. И, ну, хороший действительно был этот, что там был, капитан, по-моему, меня допрашивал. Ну, и, собственно, со мной общался. И он э, рассказывает историю, как поехали на шашлыки э, представители, так сказать, полиции, и, и тоже, наверное, полиции или еще чего-то, и встретились на одной петле АКИ, там в одном месте одни стоят, в другом другие. Ну, естественно, выпили, закусили, шашлыков поели, нажрались до такого состояния, что поругались, посрались и начали стрелять друг в друга. Ну, сначала просто бить морду друг другу, потом, когда стало понятно, что кому-то морду бьют сильнее, чем кому-то, они стреляли из боевого оружия, э никого не убили, но были ранения. Ну, и, естественно, по этому поводу была большая разборка, вплоть до того, что дошло это до каких-то там уже генералов. Ну, и когда это все полюбовно, как обычно, решили, может, какими-то деньгами, может, еще чем-то, два генерала э остались в кабинете, налились о коньяку присутствовал, так сказать, видимо, этот вот э, капитан, потому что он эту историю рассказывал. Типа, как будет, как он там был. И он говорит, знаешь, что они обсуждали? Кто кому навалял? Он говорит, ты видишь, говорит, победили. Вот, радостно, что вот, МАИТ стреляет лучше там, еще что-то. То есть, не сам факт, что сотрудники умудряются достать оружие и стрелять, хер знает в каких целях, а то, что кто, кого, кто кому, извините, начистил. О, ну вот что, ну что, я... Сами понимаете, что сделал. Дальше школа летала и до сих пор летает нормально, но сам факт отвратительный. Ну и школа, слава богу, уже не моя, ничего меня с этим не связывает, но... А, ощущение после этого, как будто ты себе, не знаю, в душу говна наклал, потому что ты чувствуешь, что вот с чего начинается а, то, что там все говорят, да что мы можем сделать, да мы маленькие винтики, да нас не спрашивали, ну все так однозначно, еще что-то. Да все однозначно. Когда ты начинаешь так трусить, делаешь такой шажок, то этот шажок в... Ну, в конец, начало конца. Что потом, не знаю, слово войной, война войной назвать нельзя. Что вы там за слово гобла э, можно срок получить. Что за бред такой, что за дебилизм такой. И половина, э, добрая часть страны работает на то, чтобы э, другую часть страны держать в узде и не давать им ничего делать, чтобы полицейское государство, мать его, кормить кучу дармоедов. Это начинается именно вот с таких вещей. Ну, сейчас чуть эмоциональнее, чем нужно, но как есть как работают органы иногда в конце 90-х я менял там надо было принять 200 долларов я пошел в крылацком как обычно там обменному пункту ну который замечательно перед моим носом закрылся почему-то ну, типа там технический перерыв пять минут но тут волшебным образом естественно организовался мальчик который говорит, ой, тебе нужно доллары поменять а мне как раз нужно продать или ну короче ну давай ну и там как обычно кукла то есть пару как купюр внутри какой-то ну не мусора мелкие деньги Ну то есть не совпадало я говорю: не, не не не не чувак, нет. Он говорит: ну ладно, забирает свои деньги, отдает мне назад мои доллары. Естественно, уже не мои. Так я вылетел на 200 фальшивых долларов. И пошел в отделение полиции соседней. Я говорю, слушайте, вот у вас такая фигня. При этом видно, что подстроено, потому что и тетка э, правильно закрыла окошко, и чувак стоял. И, скорее всего, это не первый раз там эта схема работает. Я говорю, вот ловите. Вот они, вот просто там на живца. Меня берите еще раз там или кого-нибудь. Вот, поймайте, это у нас других дел хватает, давай сюда доллары. И давай, значит, мы тебя будем сейчас записывать. Может, ты фальшиновый манечник вообще. И давай, значит, мне там, не знаю, сейчас допрашивать. Допросили, говорю, ну все, можно идти домой? Нет, домой не пойдешь, будешь понятым. Говорю, почему? Ну, типа, у нас понятых нет, вот, мне нужны понятые. Сейчас кого-то поймаем. Вот посидишь еще пару часиков. Ну, как бы, спорить сложно, честно говоря. Ну, у меня, конечно, было желание поспорить. Думаю, ладно, кер с вами. И приводят мальчика, всего в слезах, у него не знаю может быть на один косяк травы вот щепотка лежит и давай ему рыжить что ах ты значит на 15 лет пойдешь за эту траву и так далее там кто тебе дал, он говорит дядя телефон дяди ну и короче этого мальчика запаковали соответственно видимо и дядю запаковали меня как понятого значит я там подписал что слышал что видел растительного происхождения столько-то там травинок и так далее и тому подобного вот, и дальше через полгода мне приходит повестка и видится суд свидетелем. Я ее выкинул в помойку и все. Ну, Знакер мне вообще все это вкалось. То есть вот так работают, ну не знаю, через жопу, вместо того, чтобы проследовать что-то нормальное, мальчика берут за там щепотку этой травы. Хотя, кстати, я не поддерживаю все эти там наркотики и прочее, но я просто считаю, что э, некоторые наказания должны быть ну, соразмерны там, что ли. Что и ловить нужно не того, кто вот это вот таким образом употребляет, в конце концов, а того, кто это продает и для этом деньги зарабатывает. Вот с этого начинать. А этим ты заниматься сложнее, проще вот так на палочек себе наколупать. Кстати, о палочках. На показательный случай уже был где-то... Я уже на планере летал, да. И возвращался на машине, на линкрузере, у меня зелененький такой татоши крокодильчик Замечательный, 97-го года линкрузер Прада. И... Останавливает меня полиция. Просто так. Я говорю, основания какие? Он говорит, ну, вот просто так остановили документы. Я даю документы. Ну, паспорт. Я говорю, прав недостаточно. Нет, вот давайте паспорт. Ну, даю паспорт. Паспорт литовский. А, регистрация есть. Все чисто там, страховки. Ну, все абсолютно белое. А что, говорит, вы это? Вот мы вас задерживаем. Я говорю, на каком основании? Ну, вот у нас там вот... вот а что, а что до оснований должно быть? Я говорю, ну, наверное, да. Если вы меня куда-то хотите вести то... «Ну, вот следуйте за нами в отделение». Я говорю, ну, «Хорошо, паспорт отдайте». Говорю, «Паспорт мы вам не отдадим». Я говорю, «Вы не имеете права, паспорт – это собственность моей республики и моя. И вы не имеете права его взымать. Паспорт мой. Пока вы мне отдадите, я никуда с места не тронусь. Хотите, вызывайте следующий наряд. Без паспорта не поеду». «Откройте багажник». Я говорю, «На каком основании должен вас открывать багажник?» «А ну, открой багажник». Там один был такой. Звезданутый, быдло такое, настоящее быдло, которому дали власть, которая упивается этой властью, вот, ему дали возможность унижать других людей. Не, не открою. А я вот диктофон врубил на всякий случай. А, Но ну, они с этого не видят. И дальше это быдло начинает боковать конкретно, то есть вытаскивает меня из машины, там, давай багажник открывай, я говорю, с понятыми открою. А что с понятыми? Я говорю, ну вы мне сейчас подкинете что-нибудь, и потом еще я буду виноват. А что, что-то есть? Я говорю, ничего нет, но извините, без понятых я вам багажник своими руками не открою. А не своими вы можете открывать, пожалуйста, но в этом случае вы э, влезете в мою частную собственность, давайте как-то ну, фиксировать это тогда. Ну, короче, видно, старшему это надоело, он говорит, ладно, отдай этому паспорт, пошли. Дальше они везут, я заеду за ними, соответственно, за их машиной в отделение, они меня в отделение зачем-то сажают, полчаса держат, мои документы мурыжат. В общем, оказывается, называлась это операция «Иностранец». Оказывается, что при операции очень много приезжих в городе Москве, и они все обязательно преступники, и, соответственно, очень сильно увеличили преступность. И чтобы ее не было, всех иностранцев нужно проверять, поэтому... По помойкам ловят граждан Литовской республики законопослушных и проверяют они, не знаю, воруют ли они тут под подворотным что-нибудь. Где больше органам заняться совершенно нечем. Ну, я, естественно, как только не закончили, пошел к старшему, попросил бланк, написал заявление о том, что мне не понравилось, как со мной общались, мне не понравилось, как мне хамили и так далее и тому подобное. Заставил подписать, зафиксировать и так далее. Не знаю, добавил я какого-то геморроя или нет, но... Надеюсь, что да. Привет этому быдлу большой. Стоп, вам так жилось, как вы работаете. Кстати, привет о том, чтобы жилось так же, как работаете. Могу передать Авиру, который находился в то время в Каширское шоссе, дом 59 у нас был гараж рядом. А вот там был по другую сторону Авир, которым я как иностранец должен был получать... Ну, я пару раз оформлял временное проживание в России. Ой, делать было мне больше нечего, конечно, надо было не заниматься этой херью, но это было удобнее, нужно было делать виз, визы каждый год. Ну и я что там, оформлял. Так как э, работал я в этом гараже, делал лебедки для парапланов э, по утрам, мне нравилось работать, я приходил в 4 утра, там уже в 4 утра было там 6-7 человек в очереди, я занимал очередь, потом пошел в гараж до 9 работал, в 9 открывался АВИР, я там был 4-5, соответственно, приходил, подавал заявление. Делал это я 7 раз. Ну, потому что то запятую я не в том месте поставил, то, оказывается, надо было написать так, а так. То есть там были разные инспекторы, и одни сокращения приветствовали, другие говорили, что тут надо печатными буквами писать, третьи говорили, что прописными, Четвертое, что не так сформулировано. Пят... Ну, короче, это был седьмой раз, когда я подал заявление, и заявление было уже вроде как нормально оформлено, и в этот момент сотрудница говорит, «Ну вот, Игорь Владимирович, вы видите, как вы уже много раз у нас ходите. Вы, говорит, не устали к нам ходить?» И в очереди стоя, там, у нас очереди еще немало. Я говорю, знаете, нет, мне так удобно к вам приезжать с утра, я так люблю просыпаться на рассвете. Вот я пришел, и вот видите, сейчас вот сдам это заявление, весь день буду счастлив. Да, говорит, ну вы не сдадите, потому что тут у вас опять помарочка вот такая, вы знаете, придется вам переписать и прийти ко мне в следующий раз. Говорю, ну, конечно, это очень прискорбно, может, вы как-то дадите мне какую-нибудь брошюрку, чтобы я знал точно, как правильно. Вы знаете, брошюрка, говорит, очень хорошая идея. Мы можем вас подписать на журнал иммигр... ну, назовем его иммигр ну, говорю, зачем? Ну, вы знаете, вы будете в курсе ваших иммигрантских дел всех и так далее. Вот 7 тысяч рублей стоит подписка за год, вот, -вот надо сюда положить 7 тысяч, и мы вас подпишем на журнал иммигрант. будет вам так замечательно, так удобно. Он ну, говорит, не хочу. Ну, говорит, ну, тогда извините, не будет вам ä, при, при, при заявления. Я говорю, хорошо, отлично, э, пишите отказ, что вы заявление отказываетесь принять. На каком основании? Она пишет заявление, основания. я это все беру и иду к начальнику. Он говорит, слушайте, вот я седьмой раз, и сейчас мне предложили на журнал Иммигрант подписаться. Я говорю, вы считаете это нормальным? Это не, не, не попакивает взяткой? Нет, ну как вы могли такое подумать? Мы же такие кристально честные и чистые. Я говорю, ну хорошо, но я все-таки, пожалуйста, напишу заявление, что мне показалось, что мне предложили дать взятку в 7 тысяч рублей. Можно я это напишу? Ой, не надо, не надо. Я говорю, ну как-то вот все-таки может быть надо, надо. Ну сейчас, сейчас, сейчас мы решим с вашим заявлением. Они принимают. А дальше мне, естественно, в нормальном порядке выдают этот вид на жительство, а приходит он, ну такая бумажка тебе по почте приходит по обычной, и написано, что вы должны с этой бумажкой обязательно сразу бегом в АВИР. Я, естественно, сразу бегом в АВИР с этой бумажкой. Мне говорят, о, отлично, подписывайте бумагу, что вы в 7-дневный срок обязуетесь там как-то там зарегистрироваться, что-то что сделать. Я говорю, а что для этого нужно? Ну должно теперь такое с голограммой прийти еще к нам, вот как оно придет, вы сможете зарегистрироваться. Я говорю, ну, когда придет, тогда и напишу. Не-не-не, пишите сейчас, мы вам потом позвоним. Я говорю, а если я нарушу из-за того, что вы на меня не позвоните или еще что-то? Да ничего не будет, все будет хорошо. Мы же вам говорим подписать, мы же. И вот на этом мы же, мне дураку, конечно, надо было бы, ну, как, улыбнуться и сказать, ни Но я, как Ванька, значит, э, наивный, подписал эту бумажку, что это безумие 7-дневный срок, что-то там зарегистрироваться и дальше говорю, дальше что мне делать а мы вам позвоним когда придет к нам уже вот дайте ваш телефон мы вам наберем когда галограмка вот это придет вот тогда вы сможете это все закончить проходит две недели через неделю он позвонил спросил как он говорит не переживайте не переживайте еще не пришла почта плохо работает вот придет тогда и решим все ну и приходит эта штуковина я прихожу мне спокойненько выдают два бланка. Говорит, вот пишите объяснительные, как вы нарушили закон Российской Федерации так сказать регистрации иностранцев. А второе, с вас 5000 рублей штрафа. Но, говорит, еще пять тысяч рублей штрафа с вашей жены, потому что она укрывала иностранцев все эти там неделю, пока он, значит, скрывался. Говорю, слушайте, вы в своем уме, вы понимаете, что, как бы, ну, вы сейчас просто вот откровенно делаете полную подлость, гадость и мерзость. Говорит, я понимаю, но у меня... Разнарядка, мне нужно собрать столько-то штрафов и поймать столько-то иностранцев. Я что, говорю, по ларькам этих джуншутов каких-нибудь ловить? Нет, говорит, вот у меня сидит настоящий боевой иностранец, с которого я спокойно возьму 5000 тысяч, заплатят. Ну и жена его заплатит. Вот давайте-ка, Игорь Владимирович, делайте быстренько. И после этого все вам оформим, никакой очереди, без очереди вас приму. Ну что, а что мне дальше делать? Фактически по бумажкам я закон нарушил. Ну я иду, плачу эти 10 тысяч. Приношу бумажки, отдаю, получаю свое временное проживание и... Короче, вот, вот это вот не украшение органов, это какой-то, знаете, вот как адский ад. Это вот еще только говном намазать сверху и поставить на всеобщее обозрение. Фу! Но те, кто это делал, они ну, вдруг меня увидят, тоже большой привет. Э, передаю, чтобы вам так же жилось, как вы работаете. Высшая подлость, наверное, от людей в погонах – это бить невиновных. Был случай на Кавказе, в Донбае. Это был какой-нибудь 99-й год, наверное, когда проводились большие парапланетные соревнования, наверное, самые большие на тот момент, Кубок Донбая. И съехались действительно представители со всех регионов российских. С Украины очень много народу приехало там и со всех стран бывшего там, Советского Союза. Классные были заревы. Но на них мы многие жили... ТЦ горной вершины И там была на каком-то этаже там, В верхнем дискотека Ну естественно было много местных Ребятишек в Донбай Которым было скучно И в общем-то я не скажу, что на Кавказе Высшей доблести считается подраться Но у ребят наверное было такое развлечение Подраться, ну судя по всему Они пристали к девочке Нашего друга ну, просто вот там, как обычно, там, давай познакомимся, ля ля тополя, еще что-то. Проходил мой наш друг Юра Дринкинс, ну, который сказал, слушайте, ребят, ну, как бы девочка, ну, не хочет с вами знакомиться, зачем это нужно? А ты вообще кто такой? Слушайте, давайте не будем это, кто такой и так далее, но просто вот пусть не приставайте к ней, и все. Вечером придем с тобой разбираться. Я говорю, ну, почему? Разбирайтесь сейчас. Нет, вот вечером на дискотека приходи, значит, мы тебе сейчас там морды бить будем. Ладно. Ну, вот, Юра, естественно, вечером... Не знаю, по-моему, он и пришел, но как-то как там это все началось спонтанно, то, что его пришли искать, сразу его не нашли, значит, дальше кому-то доколебались, как обычно, и начали друг другу, ну и, собственно, начали просто драться. Мерзко, подло, э, с какими-то там цепями, с какими-то там палками. Э, Парапланеристы, достаточно дружная компания была, заступа, ну, начали как-то, не знаю, сдерживать эту агрессию дурацкую. Ну и пошло такое реальное месилово. И в этом Исилова э, бодренько включились менты. В данном случае вот именно подлые мерзкие гадкие менты местные, которые вместо того, чтобы как-то разнимать все это дело, э, у человека слетели часы, он полез за ними, их поднимать, и в этот момент совсем дурья сапогом этот мент врубил в голову этому человеку, он перевернулся чуть ли не в август. Э, наш парапланерист, э, в воздухе и упал. Там э, кому-то стукнули так, что запал язык и чуть не умер марков голодя при этом рядом стоит его дочь который там 14 лет и все это видит это выглядело отвратительно мерзко каким-то чудом как-то закончилось без трупов и дальше собрались на следующий день местные и говорят ну это же мальчика и за девочка подрались да? Чего ж такого тут такого страшного все хорошо ну хорошо не хорошо но это было мерзко подло и не знаю, после этого я в Донбай больше не был Хочу, мне место очень нравится Но вот это вот само поведение скотское Вот этого быдла, которому скучно Которому хочется подраться Просто потому, что хочется подраться И такое быдло Вот, наверное, да, вот как раз из пистолета Стрелять хочется Хотя, с другой стороны, иногда действительно можно Если аккуратно, какие-то вопросы решить словами Я облетывал новый параплан Был на Греюца, И там есть под, пяти... под горой Кафешка какая-то, водопад или что-то в этом роде называется. И там сидела компания местных, я был с девушкой, и я уже уезжал, все, то есть мы на машине, должны были купить какой-нибудь еду и уже ехать назад в Москву. И вот мне к этой компании отделяется один молодой человек и просто откровенно подходит, говорит, слушай, мне тут нужно с тобой подраться, я говорю, зачем? Ну, говорит, нам скучно, мы тут сидим, ну, давай, говорит, просто с тобой подеремся, и будет классно, а ты мне еще денег дашь, я слушай, я не хочу тебе денег давать, да и драться с тобой не хочу. Друзья, ну в такой ситуации 90% что пришлось бы, наверное, драться, но каким-то боком я нашел какие-то слова, как-то мы с ним поговорили, и вот не поверите, через 15 минут он сидел за этим столом, говорил, все, братан, если там кто-то там тебя где-то того, ты скажи, что знаешь там там Джорджика какого-то, вот, вот он, и меня все знают, да, я тут, короче, все, все, все, все мы всех победим. Не знаю, о парапланах мы даже могут здесь как-то поговорить. Короче, в принципе, иногда срабатывает, но для этого все-таки у оппонента должен быть, ну, какой-то относительный интеллект и вообще желание и умение слушать, а не только скука. Поэтому вот на этом месте капитану, который сказал не носить пистолет, а уметь разговаривать, еще один большой-большой привет и спасибо. Из смешных историй со счастливым концом, история, как у меня номера украли. В свое время, ну, понимаете, да, номера поменять это было, нужно идти в полицию, сдавать их там, старый номер не восстанавливали, давали только новый, куча геморроя. И под это дело оказался прибыльный бизнес, по слухам, был прибыльнее, чем наркотиков продажа в Москве, про него даже в газетах писали. Ночью компания подростков, в котором менее там 18-летний совершеннолетник воровала номера, и после этого... Размещала, кидала где-нибудь рядом И там по телефону писала записочку Что вот переводите на такой счет телефона столько-то денег И мы вам значит, номера эти вернем Ну и российские номера стоили полторы тысячи, две тысячи рублей Что-то такое А иностранные соответственно больше и Вот у меня номера украли А машина у меня на временном возе В общем куча геморроя с этим И я бегу в полицию Говорю, слушайте, вот так и так случилось, что мне делать ну, говорит, ну вот, да, заводите дело. Говорит, ну как дела, это же потом за него отвечает, а мы его не раскроем, это нам палку повесят какую-то не палку, а антипалку. Я говорю, нет, заводите, нет, давай, значит, ты там давай меня, соответственно, по всем кабинетам урыжить. Не хотим принимать заявление, не хотим это. Мы не имеем вообще это не повод для. Короче, это не преступление, типа шутка какая-то, еще что-то. В общем. Общались они со мной долго, я не помню, смог я их убедить, принять заявление, не смог, но ничем они мне не помогли, они говорят, мы единственное, тебя отпустим, потому что по идее ты на этой машине, кроме как на эвакуаторе, теперь выехать не можешь из-за предела нашего, так сказать, наших доблестных, так сказать, этих, э, дверей. А, при этом номер-то украли один, один остался, нету заднего номера, по-моему, один есть, я даже его сфотографировал, показал, как он выглядит. Ой, короче, выставили меня эти доблестные полицейские, ничем не, помо не, не помогли Дальше я читал долго и нудно, как же себя вести в этой ситуации а, Оказалось, что можно совершить преступление, типа проехать с утра на красный свет или там на что-нибудь еще а, Получить штрафы, и с этим штрафом целый день у тебя какая-то амнистия что Ты можешь ехать, и то, что у тебя нет номеров, тебя за это, ну, вроде как, вроде как можешь ехать Не знаю, кто-то там писал такие байки всякие ну, я решил поступить по-другому, у меня был... А, при этом я говорю, полицейский, ловите, вот вам, пожалуйста, номер телефона человека, который это делает. Давайте его сейчас поймаем. Нет, мы не можем, мы, значит, не имеем права проверять номера, нам надо запрос делать только за две недели. Через две недели ответят, ля ля ля Ну, я позвонил другу, который в Билане работал. Поля, привет. И дальше он посмотрел этот номер, рассказал, сколько денег там летает, говорит, очень приличные суммы каждый день, носится туда-сюда. Но, говорит, они меняют эти номера раз там не знаю, в пару, в пару дней. Но, говорит, сегодня еще вроде у тебя есть шанс. Давай. Я бодренько написал этому вору. Мы с ним бодренько поторговались, значит, что это, оказывается, можно и в посольстве номер получить. И вот, в общем-то, я готов там, ну так уже и быть, 3000 рублей пожертвовать. 4 значит, на, так сказать, воровские цели. Вот он согласился. Я бодренько пошел в билайн как меня научил поля э, и дальше зафикси... заплатил эти деньги и сразу же заполнил заявление о возврате и дальше сотрудник который там был а после этого поехал естественно мне пришла смс где мои номера лежат я их нашел откопал спрятал они под машиной в снегу лежали там во дворе каком-то и помчался в офис билайна там э, э, сотрудник молодец умничка если смотрит эту историю то дай бог ему здоровье. прям прям золотой человек он говорит ты знаешь говорит вот прям сейчас нету на счету там 0 но говорит с периодически раз 15 минут что-то падает давай говорит я вот что следующее упадет тебе сразу же сниму повешу в горячем варианте говорит давай ну и через 15 минут раз падает 3000 он говорит 3 снимаем говорит ну снимай но говорит это только один раз я больше не смогу быть давай я делаю возврат средств этого номера и спокойно еду домой сотруднику говорю, огромное спасибо а дальше начинается сами поверите что на мой телефон летят эсэмэски ах ты подлый подлый человек мы у тебя честно номера украли а ты нас обманываешь ах ты такой-то такой-то да как же тебя земля носит да что ж ты такое делаешь? ну то есть представьте, друзья вот вот ну, а у человека, он, причем то было написано так, с ошибками на русском, такой, мы у тебя номера укрыли, хочешь их получить ты, вот такой-то номера. Вот, ну и примерно такой же текст идет по телефону с этими номера, о том, какой я генетичный поступок совершил, и как же я подло поступил, что вернул свои деньги назад. Друзья, закончить хочется на позитивной ноте, и я вам расскажу позитивную историю про сотрудников органов которые в данном случае каким-то совершенно чудным наверное новогодним отработали на пятерку и реально спасли меня хотя могли этого не делать дело было как раз тоже в авире немножко позже после начала первых событий с этим вымогательством может быть сотрудники сменились может быть еще что-то чудо какое-то тоже на кошельке. я имел в паспорте вид на жительство вклеенный, но у меня паспорт закончился и на тот момент кстати, нужно было делать выездные визы и у меня была выездная виза, был паспорт и так далее, но мне южноафриканскую визу не ставили в паспорт, потому что последний был листочек. И я каким-то образом умудрился поменять в литовском посольстве быстро паспорт. Они его, естественно, не погасили старый, потому что была виза. Я спросил, могу ли я по ней лететь в Африку и там, ну и так далее и тому подобное. То есть у меня был новый паспорт, где вида на жительство не было. А в старом он был, и мне нужно было просто вид на жительство, штамп, точнее, вид на жительство был, штамп поставить, регистрация какой-то, еще что-то. Я у всех спросил, мне сказали, что нет, да так можешь вылетать, да без проблем. И помните, в Москве был ледяной дождь? Мы попадаем в этот ледяной дождь вечером, и у меня из группы в Африку улетает несколько человек, трое, а я не улетаю. И нас, э, эмиратами, летели, летят в гостиницу какой то Редисон, по-моему. Такая гостиница, что когда нас номер поселили, можно было до другого конца номера орать «Ау!». у я думал, что откуда-то выйдет швейцар и скажет, «Мальчик, ты вообще как сюда попал?». Очень хорошая гостиница, и эмиратам, конечно, огромный респект и уважуха. Но на тот момент мы уже прошли почти до паспортного контроля, и я со своим паспортом добежал до погранички, говорю, «Слушайте, пожалуйста, посмотрите, с такими документами я завтра улечу». Они а посмотрят, не улетишь. Я говорю, почему? «У тебя виза, этот вид на жительство не переставлен в новый паспорт». Я говорю, ну, понимаете, как я переставлю, там времени не было. Он говорит, он старым есть. Он говорит, нет. Мы понимаем, что так физически можно, и там, не знаю, в другой стране там европейской вы бы так улетели, но у нас вот прям вот приказ начальства, если такое не пропускать. Я говорю, даже спрашивать нет смысла. Он говорит, даже спрашивать нет смысла. Вот. И я, соответственно, в полном удивлении, то есть у меня в Африку летит группа, я инструктор, куча народу должна летать. Я, в том числе, на параплайнах мы тогда летали. Это был, по-моему, 2010 год. И это, конечно, для меня был шок. Я, я, честно говоря, не понимаю, что делать. Довозят до этой вот гостиницы, я утром просыпаюсь, завтраку и первым делом на Покровку и еду. Думаю, может, мне эту выездную визу дадут, может быть, как-то что-то переставят. На Покровке говорят, я бы тебе с удовольствием выездную визу дала и что-то переставила, но тебе нужно, чтобы вклеили вот этот вот, поставили штамп, а штамп в виде только ставят я говорю, а сколько займет? Я говорю, ну, если ты какое-то чудо случится, ты приедешь до обеда или после обеда, я тебе все поставлю, а у нас самолет 2 часа. Я понимаю, что ну все, жопа. Но делать что-то нудно. это, кстати, к вопросу о том, что всегда надо барахтаться, как той лягушке с лапами, э, в этом, которая масло взбила. Я думаю, ничего я не теряю, еду я в этот АВИР, э, прихожу, а там очередь, ну, как обычно, до горизонта, и э, э, там некоторая катастрофа, потому что... Э, была запись всегда, такой лист с записью, и мужчина про прогулял отметку, ну там надо было, каждые три часа приходить отмечаться, он прогулял отметку, и, э, знаете, начали с ним спорить, он вырвал список и съел его. Вот, и там, соответственно, до мордобоя дошло, что там ну, вот, полностью вот такое вот что-то такое, только все успокоились, я стою, думаю, ну вот что мне сейчас делать, как, очередь занять это бесперспективно. Ну и я стою перед людьми, говорю, слушайте, люди добрые, вот такая вот хрень с Африкой, ну и рассказал, как есть. Ну, так как была жесткая напряженная остановка до этого, народ поржал. И кто стоит в первую очередь, говорит, а я его пропущу. А за ним следующий говорит, «И я пропущу. Остальные нет, а о чем мы его будем пропускать? Говорит, «Ну, ну, слушайте, ну вот давайте, у нас дофигища всех, но хоть одному человеку поможем. И меня берут, пропускают. Я захожу к начальнику, ну, не к начальнику, к сотруднику, говорю, слушайте, нужно же там переставить. Он говорит, ну, нет, ну, это там вот это, потом надо так-то, потом надо начальника, там надо это. То есть, ну, говорит, за сегодня ты не успеешь я говорю, слушай, ну как-нибудь, ну пожалуйста, ну помогите, ну вот такая ситуация. И надо отдать должен. Он говорит, ну ладно, может чудо случится, давай заполняем. Но тебе же нужно еще съездить э, э, в какой-то там центр, где подтвердить свое место жительства, регистрации. То есть, ну давай так, мы тебя все заполню, ты берешь нашу сотрудничество, на такси туда едете, ей как раз туда надо. Ну и говорит, можете что получится. Я выбегаю на улицу, ловлю какого-то таксиста, я говорю, чувак. Сколько? говорю, вот три но ты мой на три часа. Он говорит, крыж, когда запрягать изволите. Дальше мы общимся, действительно, едем туда, там все мне ставят, возвращаемся назад. И как, он говорит, ну начальник нужен, без подписи начальника все равно ничего не сделаешь. И тут каким-то чудом вот материализуется начальник, я бросаюсь в него. Он говорит, что случилось? Я говорю, вот так вот. Он говорит, как -то, а как это вот успел за утро сделать? Я говорю, ну вот так вот. говорит, ну ладно, подписывает. Я на этом такси, до метро, на метро, до... в общем... Окошко закрывается у сотрудницы, на обед она уходит. Она меня видит, тыгает, успел. Я говорю, я не знаю как. Она говорит, ну ладно, давай я не, на обед не пойду, выпишу тебе эту штуку. Она выписывает мне эту выездную визу. Я бегом на такси до, до этой гостиницы и вижу, как вот стоит хвост автобусов, которые наши все грузят рюкзаки, кричат, как а твой грузитель в гостинице оставить. Я говорю, конечно, грузить. Я прыгаю в автобус, мы доезжаем до аэропорта, уезжаем в Африку. Вот такая позитивная история, как, как в исключительном случае, но ну, некоторая человечность людей может даже самую дурацкую бюрократическую ситуацию превратить в решаемую. И сейчас, естественно, все это меняется, вот эти все визы, фигизы, там, вся вот эта вот бюрократия немножечко обросла, там, госуслуги какие-то заработали, я так знаю, еще чего-то. Наверное, это все стало лучше и ярче, но все-таки, друзья, давайте подумаем, сколько же в мире дурбоедов, а? И сколько же людей из органов можно было бы заставить делать что-то более полезное, если бы в этом была необходимость. Давайте помечтаем об этом, помечтаем, что в будущем когда-нибудь настоит какое-то чудо, и, например, та же полиция не просто переименуется в полицию из милиции и ничего не поменяется, а, например, будет как в Грузии, когда в одночасье полиция стала такой, что хочется вращаться, хочется улыбаться и радоваться. То есть это был действительно яркий момент, когда в одной части изменилось очень многое. Но я думаю, что не везде такое возможно. <смех> не будь во грустном. Мне нравится здесь во Франции работа полицейских. Это, конечно, просто умнички. И вот подтянутые, такие все, не знаю, ухоженные, холеные, профессиональные. Под слово профессиональное очень хорошо подходишь. То есть ты на него смотришь, ты понимаешь, что этот чувак пашет, и он прямо реально... Ну, ну вот профессионал в высшей, высшей степени работает очень четко. Ну, по крайней мере, в тех ситуациях, в которых мне э, было, э, так сказать, сталкиваться доводилось. и каюсь, был однажды случай интереснейший, тоже посмеемся уже на, как, под конец. Я должен был ехать за студентов в Марселе, и э, был день неледный, мы поехали э, на, на речку днем, и там за обедом бокал розе, в общем, выпили. А так как ехать мне было что-то в 6 или семь вечера, то есть как бы ну ерунда. И тут я выезжаю с своего населенного пункта, проезжаю немножко до Сестерона. Вот Сестерон, он, чтобы он было понятно, вот в конце долины Сестерон, Живую а живу я вот там. В этот момент останавливает меня сотрудница, вся в коже, в каких-то там ремнях, портупеях. То есть прям вот видишь и сразу страшно становится. Она говорит, месье. А вот как-то у нас тут рейд, нужно выдунуть вот в трубочку. Я, конечно, белею как мел, дую в трубочку. Вот, после чего она смотрит в эту трубочку, белеет тоже, ну, образно говоря. Говорит, а еще раз, я иду еще раз. Она говорит, месье, а скажите, пожалуйста, какие у вас планы в ближайшее время? Я говорю, я вот еду в Марсель. Говорит, вот друга забирать, говорит, а вот вы сразу в Марсель едете или еще ужинать будете? Я говорю, не, не не ужинать не буду. Еду сразу Марсель говорит: и это правильно, потому что вам миссие разы больше нельзя. Вот у вас так вот, вот вы так можете ехать. Но, говорит, за ужином в разы пожалуйста, не нужно больше. Не-не-не, я, я уже завтракать за ужином Вот, вот такая история. То есть здесь ну, какое-то промилле небольшое можно. И это, ну, не знаю, такое ощущение, вот, кстати, что часто очень э, не, не ловят ради того, чтобы поймать, а делают достаточно какие-то простые решения, простые ограничения там по скорости, еще почему-то, но и все логичные. То есть, видишь, знак стоит, но он точно будет не в кустах. Если уж нужно снизить скорость, то совершенно очевидно для чего, почему и зачем. И это, наверное, показатель здоровой страны, которая за какое-то определенное время прошла путь от... У всех, конечно, проблемы какие-то были. Ну и вот сейчас, наверное, можно сказать, достаточно хорошо все. Вот. сим желаю всем, что в каждой стране так и было. До новых встреч, глубоко уважаемые любители лед видов спорта. До новых позитивных роликов.